Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся в Афьоне в Демирли, в деревне Демирли, в практически 500 километрах от Алании. Гуляем с вами по деревне, показываем вам здесь, как живет турецкая провинция и как выглядит настоящая Турция. Кто не смотрел предыдущее видео, смотрите и обязательно подписывайтесь на наш канал. Дорогие друзья, в первую очередь хочу поблагодарить всех наших подписчиков, кто нас поддерживает и кто считает нашу работу э, интересной, важной и полезной, и кто угощает нас кофе. Если вы хотите нас угостить кофе за нашу работу, все данные находятся в описании к этому видео, как это сделать. И не забывайте подписываться на нашу группу в Фейсбуке, там каждый день есть прямые эфиры из Аланьи, много фотографий, видео и так далее. Ну и, конечно же, заходите на сайт нашей компании. Мы занимаемся маркетингом, брендингом и дизайном. И если вам нужна какая-то помощь, пишите мне на WhatsApp. Мой номер WhatsApp есть в описании ко всем видео. Ну а сейчас, друзья, идем гулять по деревне, не забывайте как я уже сказала, подписывать, комментировать. И хочу сказать огромное спасибо всем тем еще раз, кто нас, нас поддерживает. Надеемся встретиться с вами в Турции и в Алании в самое-самое ближайшее время. Здесь в деревне у тех, кто проживает постоянно, есть животные, есть скот, куси, коровы, козы, бараны, лошади. Мы в деревне постоянно не живем, поэтому у нас нет ни животных, ни, скажем так, нормального огорода. Приезжаем мы сюда всего пару раз в год. И брат Айхана живет недалеко в городе Афьоне. Они также постоянно не живут в деревне. Вся семья живет в городе и приезжает лишь на выходные и на праздники. Как я уже говорила, в деревне население постепенно уменьшается, молодежь уезжает в другие районы, в основном в города. И вот здесь, например, была раньше начальная и средняя школа. Здание до сих пор стоит, а школа закрыта. Детей возят в другие деревни, ближайшие деревни на трансфере. Но здесь в деревне живущие дети могут сюда приходить, играть. Школа, как вы видите, в прекрасном состоянии, дом стоит, но, к сожалению, никого-никого нет. Ну что, друзья, прогуляемся с вами по пшеничному полю. Вот вы видите тоже дом, который находится рядом с нашим. Был старый дом, его пере, э, отреставрировали. И вот здесь наш дом. И прогуляемся с вами немного по пшеничному полю. Пшеница еще не созрела. Еще зеленая. Ну, посмотрите. Какая красота! Вчера здесь тоже была просто трава. И приехал трактор. Все вскопал, вспахал. И здесь будет сад. Помидоры, картофель. В общем, пока еще не знаю, что здесь будут сажать. Но будут использовать эти земли в прошлом году. Вот здесь, например, было очень много пшеницы. Вот вы видите, из деревни ведет вот эта вот дорога. И обычно, когда пшеница уже поспеет, в конце августа пасутся лошади. Они приходят. Сейчас, конечно же, их не пускают сюда, потому что... Потому что... Чтобы они не топтали пшеницу. А здесь... Рядом с нами еще один дом и тоже, видите, собака лает, но я думаю, что она, она меня не тронет. Вот такие вот здесь бескрайние поля во Фьюне. После прошлых моих видео многие стали мне писать и спрашивать, можно ли купить дом, продается ли дом в деревне? Да, друзья, здесь помимо того, что здесь очень много деревень. И деревни, они, как вы видели, они не плотно застроены, плотно заселены. Э, смотрите, есть такая, есть такая возможность: либо купить совсем старый дом, его э, отреставрировать, либо купить землю и построить на нем, на ней э, дом с нуля. Либо купить старый дом, разобрать его и камни старого дома использовать в строительстве нового дома. Э, Многие так делают. Это было бы э, очень здорово и аутентично. И я вам скажу цифры. Построить новый дом с собственной землей будет стоить в пределах 100 тысяч лир. Сколько это? 15 тысяч долларов. Ну, окей. 20 тысяч долларов 20 тысяч долларов именно вот в этой деревне и в ближайших деревнях можно купить землю и построить свой собственный дом за эти деньги так что кому это интересно обязательно пишите мой телефон есть в описании к этому видео и можно построить дом и на своей земле выращивать все, что, в общем, вы хотите выращивать, потому что земли здесь очень много. Конечно же, не вся земля продается. И есть также такая особенность. На земле, в основном, здесь плодородная почва, и здесь выращивают, занимаются сельским хозяйством. И земли предназначены для сельского хозяйства. И, например, если у вас земля две 2000 квадратных метров то на этой земле только в определенном месте определенной площади можно построить дом поэтому друзья если вы хотите если вам это интересно как я уже сказала в пределах 20 тысяч долларов 20 тысяч долларов можно построить большой двухэтажный дом метров 200 ну и естественно чем больше вы захотите землю чем больше вы захотите дом To, конечно же, он будет строить дороже. И земли здесь, помимо того, что плодородные, как я уже говорила, они не исхожены туристами, они э -э, еще не открыты. И сейчас самое время покупать здесь землю, самое время строить здесь дома. Потому что я вам говорила, что здесь э -э, вот эта вот деревня находится как раз в районе Фригийской долины, Фригийская долина – это одна из а, интереснейших и неоткрытых, неизвестных достопримечательностей Турции. Это вторая Каппадокия. Здесь много термальных источников. Здесь плодородные земли. Места расположены близко к Афьону и до Стамбула, до аэропорта, до железнодорожного вокзала, до автобусных станций просто рукой подать. Поэтому те, кто сейчас откроет для себя эти земли... Те, кто сейчас вложится сюда, определенно выиграют. Я в это просто верю, я не знаю, искренне верю. И не то чтобы искренне верю, а исходя из всей той ситуации, которая сейчас складывается в мире, как раз именно. С пандемией, с вирусом, и исходя из того, что люди сейчас хотят, захотят больше жить на природе, выращивать свои фрукты, овощи и так далее, вот эти вот места Турции просто поле непаханное для инвестиций. И мне кажется, что тот, кто вложится сейчас, выиграет сто 100%. Я, я абсолютно в этом уверена. И помимо того, что здесь столько много всяких разных достопримечательностей и плюсов, здесь э, очень, хорошая, очень хороший климат. Конечно же, зимой выпадает снег, да, снег есть, а летом, летом-летом очень-очень тепло. Поэтому те, кого интересует э, дом в деревне, дом в настоящей деревне по очень хорошим ценам, пишите мне на WhatsApp, и я вам... Э, я вам подскажу, расскажу, как можно посмотреть дом э В общем, сколько это все стоит э И так далее Помогу, чем смогу Поэтому WhatsApp, мой WhatsApp есть во всех под э всеми видео Есть мой WhatsApp, пишите, расскажем вам и покажем Потому что Ой, красота здесь, конечно, неописуема Ну просто слов нет После жаркой Алании Просто шикарно приезжать сюда и наслаждаться всей этой природой и красотой. Я надеюсь, что я э, подробно ответила на вопрос тех, кто, мне, кто меня спрашивал, сколько стоит здесь дом и можно ли купить дом в деревне. В деревне очень много животных, и иногда сюда приходит вот эта лошадь, которую мы пытаемся чем-нибудь покормить. Сегодня она боится. Сделали салат вот такой вот. И сейчас пойдем жарить шашлыки. Какая вкуснятина. Это будет на свежем воздухе. Вот здесь у нас сад. А вот здесь мы будем жарить шашлыки. Сейчас сделаем угли. И на углях будем жарить шашлыки. Погода стоит просто потрясающая. Сегодня было очень тепло, даже жарко. И днем можно было ходить в футболке. Но я все-таки надевала куртку, вы видели. Сейчас мы делаем мангал и будем... Сейчас Айхан готовит угли, и потом на углях будем жарить курочку и кушать на природе. Вот остатки наших кёфт и курицы. Было так вкусно, что не успела даже вам ничего показать. Наступил вечер, мы сделали очень вкусные шашлыки, наелись до отвала от пуза, и сейчас вечером прогуляемся с вами по нашей деревне. Только в другую сторону ходили мы туда, а прогуляемся теперь в ту сторону. Друзья, вторая попытка покормить лошадей. К сожалению, они сегодня не идут на контакт. Они от меня убегают. Сейчас попробуем еще раз. Кач, кач! Видите, они не, не привыкли к чужим людям, поэтому... Друзья, поскольку эти лошади для них я чужой человек и они не такие, как на лошадиных, например, фермах, куда можно прийти и погладить лошадей. Эти лошади признают только своих хозяев, поэтому эта лошадь э, вот э, в такой вот форме сказала мне, не подходи, укушу. Ну, в общем, не удалось нам покормить, но зато вы видите, лошади здесь свободно пасутся. Пойдемте гулять дальше. Сейчас мы идем в другую сторону, и Айхан нам расскажет, что здесь есть. Валлах, я люблю жить все более Я Buraya sadece bahçeye geldikleri zaman giriyorlar, tarlaya geldikleri zaman giriyorlar. Burada köyde camimiz var. Şu an kapalı tabii doğal Ve e Burası yine babamın akrabalarından bizim babamın amcasının çocuklarının evi. Orada da yaşlı bir insan yaşıyor. Onun çocukları... Onların köyleri İzmir'de. onlar da bayramlarla falan geliyorlar ama bu sene koronadan dolayı çok insan gelemedi. Şimdi eskiden köy, köy odaları vardı. Her büyük evde bir tane şu gördüğünüz oda gibi oda olur. Burada bu ne için olur onu söyleyeyim önce. Ee, i̇nsanlar sohbet etmek için toplanırlar. Birinci şey bu. İkincisi de e, yolda geçerken, yolda kalan herhangi bir yere giderken yolda kalan insanlar burada ücretsiz konaklayabilir ve ona yemek verilir. Ee, büyük ailelerin evlerinde bu odalar vardır ve bu gelenek artık köyler şeklinde değil ama hala devam ediyor. Saygılar verdiğimizde on numara. Köyde ev yapmak için iki alternatifiniz var. Eğer arsanız varsa yeni ev yapabilirsiniz. Ee, ya da işte buradaki gibi bir satılıyorsa şayet eski bir ev alıp onu tamir yapabilirsiniz ya da yıkıp yenisini yapabilirsiniz. Bu oradaki ev yeni yapılmış bir ev. Ee, ev yapmakta böyle köylerde. Ama tabii bunun için önce bulmanız lazım. Çünkü köylerde artık Ev, Mesela, Здесь очень много зелени и вот, например, вишневые деревья, дерево и, конечно же, много разных деревьев. Слышите, как поют птицы? Вот, например, то же место, где был старый дом, от него ничего не осталось, но хозяева не продают, не продают и новый дом тоже не делают. Сюда приходит каждое утро и вечер скот, чтобы пить воду. Источник здесь практически на каждом, на каждом углу, и, как Айхан сказал, очень сложно в деревнях сейчас уже найти землю под строительство или купить дом но если найдете то это как я и говорила раньше в этом видео стоить это дорого не будет дома сейчас строят тоже из бетона из камней и вот например вот эти деревья также будут использоваться для строительства дома а вот это вот все используют как дрова для отопления а, я немного учу, тогда. Пока, пока. да, мы разущедым за Пока-пока. Да, Айхан замерз, Айхан уходит. И здесь есть у нас местный, местный котик, который постоянно приходит чем-нибудь полакомиться. Да? Котик. Ай. Красавчик. И, друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео. И это видео было у нас в основном о доме в деревне поэтому если кому-то интересно мой телефон в описании к этому к этому видео ко всем видео есть мой WhatsApp. пишите задавайте свои вопросы комментируйте это видео и пожалуйста подписывайтесь на наш канал потому что как я и говорила 70 процентов смотрящих Мои видео не подписаны на мой канал, а всего около 35%. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Я вас уверяю, что на этом канале вас ждет много интересного и полезного. О жизни в Турции, в Алании и о различных городах в Турции. Мы очень много ездим и показываем вам все Опять повторюсь, самое интересное. У нас также есть группа в фейсбуке. Обязательно не подписывайтесь. Каждый день Айхан старается там делать прямые эфиры. И мы выкладываем разные разные, разные фотографии. фотографии. Наступил вечер. Как вы видите, стало прохладно. Солнце зашло. И сегодня был потрясающий день. Теплый, жаркий Ой, просто здорово. Поэтому, друзья, желаю вам всего хорошего. Будьте здоровы и встретимся с вами в новых видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.